Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу наглядно, как переустановить Windows на вашем ноутбуке или компьютере любой версии. Перед переустановкой Windows нужно обязательно скачать для вашей материнской платы все драйвера с со официального сайта, потому что, например, на XP, на семерках интернет-драйвер не ставится обычно, и по умолчанию он его нужно установить ручками. А Само собой, если драйвера нет, то, то и выход в интернет не будет, не будет работать, то есть вы не сможете с компьютера зайти в интернет, скачать нужный вам драйвер. Второе, это нужно создать загрузочный диск или флешку, то есть помощь программки UltraISO. На моем канале данный способ создания загрузочной флешки имеется, то есть вы можете найти видео. Я, в моем случае, как раз уже флешка. На ней стоит Windows 7 64-разрядная. Так, у меня имеется ключ. Из-за этого актуально ставить сначала Windows 7, а потом его уже обновлять до десятки. Ну вот, мы подключили его USB-разъем. Включаем ноутбук. С следующим шагом нам нужно зайти в BIOS. На каждой модели ноутбука имеет свой вход в BIOS. В моем случае Acer это F2. На других моделях может быть Delayed, F10 и разные комбинации с Fn. Картинку я приложу к видео. Зашли. Здесь может быть два варианта. На старых версиях этот Advanced Mode, на новых это может быть BIOS UEFI. Как от, э, изменить приоритет загрузки, также вы можете найти в одном из видео у меня. Называется он «Выставление приоритет загрузки в BIOS UEFI». Как раз там два способа, через smod мод и через Advanced MOD. Ну вот, в моем случае это Advanced мод. Открылась Information, нам нужно перейти на вкладку Boot. То есть переходим. Здесь у меня может быть много приоритет загрузки, а может быть просто я там несколько одно. И вам нужно нажать Enter и выбрать основной приоритет загрузки. В моем случае, вот видите, стоит USB HDD, как раз моя флешка, на которой установлен а, загрузочный диск. Вторым это жесткий диск, третьим сидером. Чтобы поменять прицеп-загрузки, нужно нажать f5 или f6. F5 это вниз, f6 это вверх. Ну, внизу вот здесь вы можете видеть, что написано, как работает. То есть поставили нужно претензет загрузки, в моем случае это USB. Следующим шагом мы нажимаем f10 или переходим на вкладку Exit. И здесь выбираем Exit Saving Change. То есть сохранить наш выбор. Нажимаем Yes. Теперь, если вы загружаетесь с флешки, то вам просто нужно дождаться начала установки. Если вы загружаете ROM при предложении нажать на любую клавишу, вам нужно нажать, иначе у вас пойдет загрузка уже не с диска, а с компьютера, ну жесткого диска. Ну вот, пошла загрузка Windows, loading files. Картинки могут отличаться в X, в десятки, в семерке и восьмерки. То есть они отличаются немножко, но все, после загрузки все будет одинаково. То есть, не пугайтесь, дождались. Теперь вот у нас пошла загрузка. Так, что-то не очень красиво. Да, все. Здесь мы выбираем язык, формат времени, дежурный единицу, расклад клавиатуры по умолчанию русский мы установили, русский у нас будет. Но если он не нужен, например, в моем случае только один язык. То есть, нажимаем далее. Здесь нам предлагает он установить или восстановление системы. То есть, если у вас проблемы, можете попробовать через восстановление системы. Ну, нас интересует установить. Нажали установить. У нас пошла подготовка начала установки. Дожидаемся, когда он все выполнит. И установит. Здесь нам нужно принять условия лицензии. То есть читать не обязательно. Просто поставить галочку нажать далее. Здесь нам выбирается обновление или полная установка. То есть выбираем полную установку. Здесь уже выбирается ну, наш раздел диски. То есть, как у меня сейчас винта установлена. Нажал настройки. Удаляю все. у меня один диск на 500 гигабайт я спокойно могу нажать далее и все на этот диск он создаст. если вам нужно разбить диск на несколько частей то нужно нажать создать выставить размер каждого диска например так у меня это отключено давайте поставим первый 250 применить второй вот у меня будет 221 все, у меня создалось два раздела. Один будет называться, например, C, а второй будет D. Выбираем нужный нам раздел, например, диск 0, раздел 2. И нажимаем далее. Все. Вот так легко и просто можно было разбить диск на несколько частей. Если у вас диск маленького размера, то лучше я не рекомендую. Потому что если, например, основной системный э, раздел локальный забьется под 0, у вас в программ программе работы не будет. Ну, и как бы рекомендуется держать 10 гигабайт свободного места постоянно для работы, потому что используется файл подкачки, который берет размер а, раз диска определенный. Он выставляется от, а, как бы двойной формат вашей оперативной памяти. Многие системные файлы при установке обновлений тоже требуется места. То есть они создают темп файл, куда идет загрузка временная, по установки оно само почищается. Но ну, если у вас не будет места под загрузку, само собой будут ошибки. То есть, такая, такие моменты нужно учесть, и лучше как бы, сделать как бы, такой баланс между дисками, или вообще сделать один. Я по умолчанию обычно всегда делаю, если у меня, например, 500 гигабайт жесткий диск, я делаю один и не парюсь. Ну, или вставляю уже второй диск, и имею у меня два диска. Один как бы локальный диск C, не локальный другой диск D. То есть если вдруг у меня что-то случилось с диском C, у меня на диске D все сохранилось, и я могу просто поставить новую винду, а этот диск подцепить. И все будет работать. Но само собой только не будут работать программы. Потому что нужно, они все, все равно хранятся на основном системном диске. Ну а здесь мы смотрим просто. У нас идет сначала распаковка файлов. котором вот это основное время, которое будет у нас задействовано на установку винды. То есть здесь вы можете просто отойти, погулять, дождаться, потому что это занимает время, минут 10-20, в зависимости от скорости вашего жесткого диска, скорости загрузки. Потому что, например, если жесткий диск начинает умирать, установка будет очень долгая. Как раз вы это можете проверить. То есть мы дожидаемся распаковки, установки, и установки обновлений. После чего наш компьютер перезагрузится, и мы продолжим уже... Такую базовую настройку Windows, после чего уже можем будет работать. Ну вот у нас подходит к концу распаковка файлов Windows. То есть осталось вот последние 3%. Дожидаемся. установка установка обновлений и нам продолжит перезагрузить или он сам перезагрузится через 10 секунд то есть что все вот галочки были проставлены все видите он сам пригружает можно нажать перезагрузить сейчас чтобы не тратить времени после этого нам обязательно нужно вытащить флешку Иначе он снова пойдет установка с флешки. А не продолжит установку нашей операционной системы. из за этого вот в этом проблема основная при установке с флешки. Иначе у вас будет не работать. Ну все. Вот мы поставили, флешку вытащили, у нас пошел запуск Windows. CD-ROM, то есть как будто это удобнее, там диск есть, но если вы не нажмете на кнопочку при запросе, он продолжит установку. В флешке же все мгновенно происходит. Вот программа установки запускает службы. То есть пошли уже основные базовые настройки, которые нужны для работы вашей операционной системы. То есть теперь мы вернулись дожидаемся. По сути, реально ничего такого страшного и тяжелого при пристановке Windows нет. Главное, нужно всего лишь проделать все шаги правильно. Но при этом сделали Microsoft так, чтобы мог любой пользователь пристановить Windows и работать с новой чистой системой а без всяких глюков. перестановка Windows как бы говорят нужна, когда у вас, например, уже стоит 6-7 лет. Windows начинает глючить зависать, какие-то ошибки вылетают. То есть вот здесь уже нужно пристанавливать. В моем же случае, вот на моем домашнем компьютере здесь 5 лет уже Windows стоит, десятку я вот перевел в семерки то пока не перестанавливал, не перестанавливал. Windows там что как бы... Есть, конечно, и долг грузится, ошибки. Вроде я все устранил. То есть, в этом плане. Надо смотреть, дефрагментацию делать. Если у вас SSD стоит, то само собой загрузка будет системой очень быстрая. По сути, сама... Самая важная часть вот загрузки Windows, установки, это ваш, скорость вашего записи жесткого диска. Чем быстрее у него скорость работы, там, там есть 5200 и 7600, то, само собой, чем больше у него скорость чтения, тем быстрее ваша винта будет установлена. Ну и, само собой, любая программка. основа комп... перезагружается и ждем следующего шага установки нашей системы то есть все то же самое при этом видите как я вообще никаких манипуляций с ноутом не делаю то есть просто сижу и жду когда он все это сам сделает здесь вот этот третий этап когда начнется уже как раз вот подготовка компьютер к первому использованию вот здесь нужно будет задавать имя вводить ключ который активирует вашу Windows, ну или можно его будет пропустить. Вот как раз у нас в виде тиме пользы и имя компьютера. Ну, вот да, ну, здесь Вова, а здесь драк. То есть будет отображаться ваша учетная запись, которая будет в юзерс находиться, будет приветствие, как Вова, а это имя компьютера обычное. То есть главное, чтобы оно не совпадало это единственное такое ограничение нажимаем далее пароль если нужен то вводим если не нужен не вводим я обычно все время без пароля потому что в домашнем компьютере пароль не актуально же как и на работе если создаешь, то само собой локальный ученый записи не актуален. ну здесь нам предлагает ключ продукта ввести если у вас его нет и вам нужно его крякнуть то само собой нажимаем пропустить если у вас есть ключ, то нужно его ввести. То есть вводим просто и все. И оставляем галочку. То есть она активируется. Нажимаем пропустить. Здесь выставляем использовать рекомендуемые параметры. Выставляем часовой поезд и время. Время у нас вроде актуальное, часовой поезд тоже. Переход на время летнее вроде тоже стоит, вроде используется. Нажимаем далее. Ну вот мы сделали основные шаги, которые нужно было нам сделать, чтобы наш Windows работал. Ну вот, все. установка сейчас будет добро, добро пожаловать. Я как раз вам покажу, что у нас создалось два диска. Один системный, на котором все у нас сейчас есть, а второй будет пустым. Ну и само собой я покажу вам драйвера, которые могут быть у меня стоят, а могут не стоять. Вот, все загрузилось. Само собой, здесь драйверы видеокарты не будет стоять, так как это уже отдельно от Windows. Вот видите. Отформатировать, мы его не формат 0, забыли. Да. Там был когда создали и забыл нажать Форматировать. Из-за этого она предложил сейчас. Видите, все. Отформатировали, у нас создалось. Вот диск пустой. А вот этот диск наш системный. Здесь. У меня есть вида с активатором, сразу была источник создан. Вот он в пользователь Вова. То есть все. А теперь давайте мы откроем наши драйвера. То есть мой контроль правой кнопочка мышки управления. Открываем. Здесь выбираем диспетчер устройств. И смотрим, что у нас не стоит. Как вы видите, как я вам говорил, что Ethernet-контроллер, это наш интернет-драйвер, он не установлен. То есть, само собой, у меня интернет не будет. Ну и вот видеокарта, драйвер не установлен, у нас стоит стандартный VGA-драйвер. PC-контроллер, сетевой контроллер. Вот они все, нужно будет их устанавливать с официального сайта, лучше всего скачивать. Иначе может быть некорректный драйвер и будут как бы, глюки в системе. Вот так легко и просто можно установить Windows любой операционной системы. То есть, по сути, ничего сложного нету. Я вам показал наглядно, как идет перестановка, как создать даже два локальных диска из одного, то есть его разбить на, два, на две части. Также вы можете его разбить на три, четыре, пять, шесть. То есть я встречался с таким, когда разбивали, но по логике этого ничего не, не понимая. этого и не вижу смысла. Максимум это два диска для меня считается минимум один. На этом видео урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях. А так подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и конечно репостите его. Всем спасибо и до скорой встречи.